Казанский федеральный университет подписал меморандум о взаимопонимании с Международным университетом Кыргызстана. Интерес у нас есть, взаимный интерес, поэтому думаю, что при желании все получится, было бы желание. Когда обсерватории КФУ войдет в список ЮНЕСКО. Педагогические выходные в Елабуге. Всем привет! В эфире Универньюз со студией Надежда Мещерякова. В КСК КФУ Уникс 25 января пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского студенчества. Они объединят самую активную молодежь университета, в том числе иностранных обучающихся. В рамках подписания меморандума о взаимопонимании в Казанском федеральном университете прошла встреча руководства КФУ с делегацией Международного университета Кыргызстана. Все подробности далее. Визит делегации Академического консорциума Международный университет Кыргызстана начался с Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Там гости осмотрели новый 3D-центр, который оснащен в соответствии с современными тенденциями развития технологий и является ярким примером реализации отраслевого инновационного учебно-научного комплекса. Также гости осмотрели и другие лаборатории. Нас интересует медицина направление. Нас интересует направление тех, которых у нас нету. Вот мы смотрим, есть или нет. Вот я не знаю, есть у вас или нет, допустим, это как компьютеры науки, самые современные подходы пойдут. Там еще целый ряд вещей, которые я хочу. Мне просто интересно посмотреть. Если сильно будете интересоваться, пошел сюда своих людей, пригласим ваших. То есть шаг за шагом, степ-бай-степ -степ будем работать. Мы сейчас тоже обсуждали с коллегами о том, чтобы, скажем, поработать в смысле вот рудных, нерудных полезных ископаемых и нефти, да, вот. В этом смысле, конечно, это страна очень интересно. И, наверное, мы будем пытаться работать и, наверное, поедем туда, они к нам приедут и будем как-то общаться. Далее делегация проследовала в Институт международных отношений Казанского университета. Там гости посетили ресурсный центр по развитию исламского исламоведческого образования. Помимо директора Института Рамиля Хайрудинова от Казанского университета во встрече приняли участие заместители по международной деятельности и преподаватели. После этого делегация направилась в главное здание. Я очень рад, что у нас нашлись общие знакомые, партнеры, и, и я думаю, что все, что мы наметили, мы не просто реализуем, но и сможем быть друг для друга соответствующим дополнением, потому что и уровень преподавания в университете, Международном университете Кыргызстана, и вы сами понимаете, Казанский федеральный уровень, они соотносятся, это не разные порядки. Отметим, на 2022 год в Казанском университете обучаются 72 гражданина Республики Кыргызстан. Временно исполняющий обязанности ректор Дмитрий Таюрский отметил, что в любом случае Казанский федеральный университет станет одним из самых значимых партнеров для реализации совместных программ. Интерес у нас есть, взаимный интерес, поэтому думаю, что при желании все получится, было бы желание. Поэтому надо работать. Двигаться вперед. В конце встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Академическим консорциумом Международный университет Кыргызстана и Казанским федеральным университетом. Асалбек Акаманбекович Айдар Алиев подписывает меморандум о взаимопонимании в целях развития международного сотрудничества и укрепления связи между Казанским федеральным университетом и Международным университетом Кыргызстана. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Александр Кузнецов, Универньюс. В Казанском федеральном университете продолжаются Дни открытых дверей для абитуриентов. Мероприятия, проводимые представителями институтов, состоятся в офлайн и онлайн форматах. Комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В случае успеха это позволит казанским ученым получать международные гранты, а университету развивать бренд и привлекать туристов. Подробнее в нашем сюжете. Казанская городская астрономическая обсерватория была построена в 1838 году на территории Императорского университета благодаря деятельной помощи ректора, астронома и великого математика Николая Лобачевского. Именно здесь казанские ученые проводили систематические наблюдения астрономических явлений и сделали первое открытие. Например, профессор Мариан Ковальский предположил, что наша звездная система вращается. К концу 19 века в Казани появились первые трамвайные пути. Движение транспорта создавало серьезные помехи при высокоточных измерениях положений звезд. Поэтому было решено перенести обсерваторию за город. В 1901 году недалеко от железнодорожной станции Лаврентьева появилась одна из самых старейших астрономических обсерваторий страны имени Ингельгарта, которая работает уже 118 лет. Фактическими создателями этой обсерватории являются два друга астронома – Дмитрий Дубяга и Василий Ингельгард. Последний выступил в роли мецената и подарил телескопы, научное оборудование и богатую библиотеку. На данный момент обсерватория выступает в качестве научного, образовательного и научно-популярного центра. А старинные телескопы стали музейными экспонатами. Перед смертью ученый Василий Энгельгард безвозмездно передал оборудование Казанскому университету и завещал похоронить его в Казани. Однако Первая мировая и гражданская война помешали осуществить это. Через 100 лет в 2014 году на территории обсерватории по инициативе ректора Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Энгельгарда, в котором принял участие и Ментимер Шаймиев. Включение комплекса обсерваторий в список всемирного наследия позволит создать мировую сеть астрономических обсерваторий и тем самым поддержать их, так как многие подобные учреждения по всему миру пребывают в состоянии выживания. Если бы нам организовать переподготовку, такую такой сделать переподготовку учителей по астрономии на базе нашей обсерватории, на базе нашего планетария, школьных учителей, подготовку, да, вот, было бы очень здорово, это было бы очень красиво, потому что если мы говорим о астрономическом да. наследии, да то значит, мы могли бы республику спозиционировать в том плане, что вот мы используем это а историческое наследие для того, чтобы образовывать школьников, новое поколение подрастающее. Необходимо будет, соответственно, подготовить мастер-план этой территории, в языке мастер-план, но генплан, особенно территории астрономической обсерватории Энгельгарта. Было... Принято распоряжение в сентябре 2021 года, распоряжение Кабинета министров о предоставлении определенной суммы фонду возрождения для возмещения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий популяризации культурного наследия в части сопровождения и продвижения номинационного досье и плана управления на объект «Астрономические обсерватории Казанского университета. Вот э, это свидетельство того, что у нас с вами работа не с нуля. Мы сейчас начинаем, что работа на определенном уровне уже достигнута. В списке ЮНЕСКО состоит более 1100 объектов. По их числу Россия находится на девятом месте. Из 30 объектов 10% находится в Татарстане. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз.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 2А. Запись по телефону 233-320. Преподаватели Елабужского института КФУ встретились с будущими выпускниками школ Тукаевского района в рамках проекта ⁇ Педагогические выходные ⁇ Тему продолжит наш корреспондент. Проект реализуется в выездном формате с целью ознакомления молодых людей со спецификой педагогической профессии, а также возможностями, предоставляемыми Елабужским институтом в ходе обучения. В мероприятии приняли участие более 30 школьников. Для них провели мастер-классы и деловые игры. Мы сегодня играли в игры. Мне они очень понравились, было интересно. Но я считаю, для меня это было достаточно полезно. Вообще, на самом деле, я уже до всего этого планировал поступать в Елабужский КФУ. Однако, данная встреча, так сказать, подкрепила мой интерес. Проект «Педагогические выходные» продолжит свое путешествие по городам Республики Татарстан. Следующим пунктом назначения станет Заинский район. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!